Всем привет, с вами Кирпичный Парень И сегодня я сделал свое первое огнестрельное оружие Поздравьте меня с этим, пожалуйста А теперь мы приступаем к обзору Этот пистолет называется MP412 из игры Modern Warfare 3 Вот такой вот пистолет у него все части абсолютно подвижны, то есть вот крутится барабан, также курок нажимается, отстегивается затвор, а также можно перезарядить барабан. И обратно. Также здесь присутствует красная точка, которая позволяет понять, что пистолет заряжен и может стрелять. А вот и картинка, вы сейчас можете ее посмотреть и сравнить мой пистолет с оригиналом. Это оружие имеет 36 патронов, то есть 30 патронов, которые не заряжены, и 6 патронов, которые уже находятся в барабане. И если наберется 200 лайков, то я сделаю разбор этого пистолета. И всем пока!